всем привет сегодня пришла у нас вот такая вот посылочка посылочка чем интересно что я не знаю что здесь скорее всего скорее всего написано фон holder, наверное, подставка для телефона вашему вниманию представлены распаковки обзоры тесты товаров и все это на канале китай стал ближе посылочка шла простой почты простой пакет она не отслеживалась не отслеживалась поэтому я не знаю что здесь находится давайте откроем её и посмотрим но для начала поподробнее рассмотрим саму посылку сама посылка не скрытая на этот раз не заклеенная скотчем то есть все в порядке все хорошо вот пришел принес ее с почты оценена она в доллар 61 и откроем давайте и посмотрим что же у нас тут есть посылка пустая Убираем. Да, это он. Это он, ленинградский почтальон. Это подставочка для телефона. Это подставочка для телефона. Давайте я найду свой телефон. Попробуем подставить. ставить, Посмотрим, как это будет смотреться. Да, довольно-таки неплохо. Можно и так поставить, допустим, кино какое-нибудь смотреть. Еще что-нибудь. Но я думаю, что не дойдет до просмотра фильмов интересненький довольно таки интересная довольно таки подставочка материал пластик материал пластик здесь имеются резиновые резиновые стоечки так что он не будет скользить по столу также внутри есть резиновая вставочка что позволит телефону не скользить не скользить в самом в самой подставке в отличие от других подставок, я считаю, что это довольно-таки хорошая подставочка. Телефон все не перевернется, не упадет. Поставил и все. И наслаждаешься. Что я еще хотел? Да, хотел спросить вас, друзья мои, кто-нибудь где-нибудь, может быть, видел базу, базу на Xiaomi Redmi 3 Pro, чтобы вот так поставить. И слушать музыку, наслаждаться. Если кто-нибудь знает, можете поделиться ссылочкой в описании или перейти в группу. Я буду очень-очень благодарен. Видел я такие базы для айфонов. А вот для Хиоми почему-то не видел. На этом все. Сегодня было вот такое коротенькое видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Увидимся. Увидимся с вами на моем канале.